Всем привет, с вами Мистик лагерь. Мы продолжаем. Где, Где Орин 3? Лагерь не ноя, у тебя еще есть шансы. Есть шансы, понимаешь? Часть номер два. А, строить и ломать можно. О, что там написано? Прорывайся. Лагерь, походу, у нас на разные. Ты понимаешь, или нет? смысле на разные. Я не знаю, но я тут дерево дубашу. Мама... А ты с другой стороны, это, короче, кто быстрее? <свес> <свес> Просто гей. Гейп? Нет, не, это... я не создавал. Стаги игры. В смысле, <свес> если ты создал, тебя вообще тут вообще, да? Ага. Так, так, так, так, так, так, так, так. Быстрее, быстрее, быстрее. А, а лагер вообще усрался. А в смысле, чё... что делать? Копать? В смысле копать у это дерево? Ну, собирай его. Ты еще дерево, что ли, не собрал? У меня же каменная кирка. А-а-а, тут все подряд идет, господи. Я тупанул. Угу. А ты что думал? Я -то думал, тут тупо дерево будет. Нет. Не настолько все просто, милый мой. В смысле, милый, ты что, ты же заклеишься ко мне? Ну, как бы, ну нет. В смысле? Вот Это именно гей. в смысле, ты о чем? Берёшься че? ко мне! Че? Я... Ты... че? А. как по пятке! Укушу и будешь знать! Скажи, я с маме расскажу, что я дружу с геем. Гейбом? Потом да. Познакомишь меня с ним? Скажу, мам, я дружу с мультимиллионером. Мам, можно я, пожалуйста, этот куплю себе яхту? Можно я к нему домой? Можно я яхту куплю? Дайте мне железо! Почему она так долго плавится? Нужно еще железа. Нужно больше железа. А что там дальше? -то? Дальше... Не важно. Эбанит. -э э твои палочки. Только вот у меня тут такой один будет сейчас вопросик тебе. Если, конечно, я все правильно понял, то... Uh, uh, как ну, как тебе сказать? Короче, походу тут... Э, <къех> <къех> не, не нужна была этот... Э, алмаз не нужен был, короче. А, так, не страшно, господи. Просто я его как бы собирал, тут так долго собирал. Нет, господи. вот ты все равно впереди, насколько я понял, потому что я очень сильно тупанул. А, нет, нужно. Очень сильно нужно. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. <къех> Мне не хватает. Там обсиден, да, ты прав. Я не знал что Кайсяк вышел, кайсяк. Я все понял. Я поржу, если я не там ломаю. а Ненавижу обсиден. Ты дошел до обсидена? Нет. Ну, чувак, что ты, походу, опять вс ⁇ Да, по-моему, да, немножко чуть-чуть совсем мало. С кем не бывает? Со мной! 6-0, да ⁇ -мо ⁇ хренеть! Да это вообще нечестно, ты вообще ага. деться, вообще совсем терял. Да да, да да да, вот теперь оправдывайся, вот перед бабушками в подъезде будешь оправдываться. Не знаю. проиграл наркоман наверное. Чего? Они скажут, что ты наркоман, потому что я с ними здороваюсь Я тоже. Нет. Ну ладно. Чего ты там быстро копаешь? Мне страшно лагерь. Ты на своем БВ там прожил? хватит мне звонить. Третий человек уже Так главное, его, если бы один и тот же звонил. Его, а так отвеките отвеките все просто его, подряд. его. Он тут должен... Эм, чувак, хочешь прикол? Че? Ну, тут бы друг. Поздравляю. И вы выиграли автомобиль. Ладно, Калина, 2015 года. Теперь с подушками безопасности. Да? Да ну, не может быть. Ты че? Откуда-то вру. Они в фига. Подушки есть, подушки. Ты, ну это вообще-то и. Ты как шутканешь! Я мешки, тебя умоляю. -мо, ломал, ломал, ломал, ломал, дослучайно да, переключился, у тебя теперь есть шанс меня догнать. Ащи где? Я? Я боюсь на твой ник смотреть, потому я что я Темной и черный, короче, все. Темно и чер... О, нет, я все-таки чуть-чуть дальше тебе прошел. Ну, Пока что. Тут... Слушай, тут не подскажешь дружеским советом. А где библиотека? Да. Опа! Забрать, я выиграл. Не, Я еще не успел заломать, я уже выиграл. Тебе помочь? Нет! да. Я, короче, нижнюю буду ломать, ты верхнюю ломай, хорошо? не А хотя срал, я на эту кнопку просто нажмусь. А, стоп, я не телепортируй, да? Да. Упс. Я бы, конечно, сказал, кто ты, но. Давай, я, конечно, на третью часть тп Привет. А тут сплив Что ты ломаешь? Кнопочка заева! Um. Я выиграл. Я забрал. А в чем прикол? Не, смотри, если я проиграю, я тебе ее честно отдам. Я выиграл! Ну как такое выиграть вообще? Я не понимаю, лагерь. 10, 10-0, ты понимаешь? У тебя будет шанс только выиграть теперь на третьей части. Я Вторая часть. Так, мы первую две прошли, да, теперь на четвертую. Че, еще не сплифовали? Что это? Опа, она! Ты знаешь, что это? Это заданодираловка. Да. Именно она. Ха -ха. Называется толкашки Победили возьмет на в сундуке над полем. А Мы должны так... скинуть друг друга просто за, этот, за поля. Лагер, шо с тобой? Да я не Ты слабоват как-то. Нет, тут невозможно вытолкать, по-моему. Возможно. <свят> Харе прыгать, <свят> что заколебал? Поле этот, короче, я все всосал. Ну, за поле выкинуть? А ты что думал? Я просто думал вообще нахрен выкинуть. Давай! Да! <свят> Еще одна победа! А где? <свят> ты <родиться>. забрал! <свят> эй! Что, эй? Отдай лагер. <свят> что отдать? Это нечестно. Если бы я тогда проиграл, я тебе подал. Отдай мне, пожалуйста. Ты вообще о чем? Я от адской звезде. Какой адской звезде? Лагер. Что? Отдай мне адскую звезду, две штуки. А какую это? Ты вообще о чем? Лагер. Что? Отдай мне адскую звезду, две штуки. Ты собрал их с сундука? Нет. Да. Нет. Да. А давай так, смотри, если оно у тебя есть в инвентаре, тогда на твоем канале на видео поставить дизлайк, хорошо? Нет. А у меня лайк. А, когда это приговор в силу? А, с, уже давно работает. Ч ⁇ косяк вышел. Ты что натворил? Там третье испытание, идиот! Ты еще вот теперь ты получишь на своем канале до хрена дизлайков. Я тебя останавливал. Мне поставить лайки Я тебе поставить дизлайки Ты это понимаешь? Ты нет. это понимаешь? Сгори, тварь! Сгори! У меня-то звезд нету. В смысле нету? У меня нет звезд! Их не было? Нет! Куда они тогда делись? <coughs> Пожалуй, я У проверю. Тебя, дурак. Нет, я их не собирал, в том-то и дело. Опа, ну откуда? А ты мне скинул их уже, скотина. Дирак. Блин! Ты наш спаун сломал! Почему я говорю? Сильно сломал! Почему я горю? Потому что ты идиот. Окей, давай застроим все это. Давай. Бери, короче, всякую херню и строй, скотина. Я вообще хороший. Откуда здесь вообще лава появилась? <сёк> я была изначально. Да? Да. Я думаю, что это плохо, то, что у нас тут лава. Слушай, а как нам, нам нужна кнопочка. Нам нужна кнопочка, я понимаю, лагерь. Нам нужна кнопочка. Нам нужны две кнопочки. Я не знаю, правда, что они будут делать, но тут, короче... Подожди, давай посмотрим, что здесь у нас вообще. GIF Minecraft Breed 1. Чё? Это Бред, хлеб. А, ну, это, еда, понял, это еда, это еда, я помню, еда. Вали, помню. Тут это у нас ТПшечка, значит, это у нас по идее последнее испытание. Так, тут у нас где-то первое испытание, второе испытание и третье. А где оно было? Оно у нас вот здесь. Хорошо. Нам, в принципе, ничего не нужно, кроме одной кнопочки, правильно? Правильно. Опа! Первый от 0. Часть номер 1. Оди... Хотите, деритесь. Не надо. Но сможете вы... Но сможете ли вы когда-нибудь закончить? Конечно же. В смысле закончить? Я уже... В какую сторону? Бежать. Почему ты пробежал передо мной? Я сбился. Почему ты деришь? Ты не в ту сторону просто бежишь. Окей, я понял. Я начну с другой стороны. Я уже начал с другой стороны. Ладно, ты стой, с этой. Хорошо. Это Unreal, чувак. Oh. Oh. Uh -huh. Что-то это какой-то, знаешь ли, сильный паркур Тут каждый прыжок такой, типа, знаешь I'll be back, bitch Просто на каждом прыжке нужно максимум выкладываться Это нужно встать на самый кончик На другой кончик И с кончика кончик на другой пира, кончик перебежать пира, сказать, кончик пира. И уже тогда прыгать Так, попытка номер 10 не получилась Он выбывает из строя oh. Всегда мечтал быть комментатором Твой пальчик Шутка! Не, не хотел. В смысле, не хотел. Господи, все знают, что ты хочешь. Меня. Что? Бывает. Какой самовлюбленный. не Миш, ты посмотрите на него. Опа! Прошел! Мне мама. Опа, не прошел. Про посольчик? Про красавчик. Мать не туда мать по черт я понял знаешь я думаю у тебя в конце все медальки отсудят. нет вообще все медальки вы о чем господин ну очки твои господин сеньор останется всего одно очко я вас не понимаю вы какую-то дичь толкаете Чего ж ты так слабо внучешек Ч ⁇ Все в порядке. Я говорю, так слабо ложишься? Если <смех> <смех> мухлевать <смех> так. Так, <смех> так, <смех> так по-жесткому. <смех> <смех> ты забрал? <смех> Серьезно? <смех> я хотя бы до паркура доходила. Ты... Ты на если мухлевать тогда. А ты, эх ты, лагерь, лагерь. <смех> ну ладно, хоть не я последний. <смех> Поздравляю. <смех> Ч ⁇ ты? Ты кнопку сломал? <смех> Нет. Эх ты! Ладно. ты заколебал, ты пешкац. <гас> Ой, сори. Лагерь. Мне нужно уйти отсюда. Слышишь? Убей. Почему? Ну я в твоей штуке стою! <гас> Понимаешь? В твоей! Ладно, ну с удовольствием, господи, ежи на небеси. Спасибо. А теперь жди меня, скотина. Сейчас погоди, поэтому Это подожди, мы на вторую часть идем, да? Иди. Так, 4 рычага подмотать Теперь код. Первая цифра. Что? Почему я не смотрю на код на видео своем? Oh. Господи! Oh. Остановись, Андрей! Ну, трак! Ооо! Oh. А мне дарим длительность, лагерь? Ооо! Oh. Ты код угадал? Нет. Тебе не код надо? Мне код нужен, но... Но... Ты его не помню. Нет, помни. не то сделал. Окей, я понял. Я два кода угадал только. Два кода. Серьезно, тошнота. о нет. Вторая тошнота. Третья тошнота! Я понял, я понял, спасибо. Эм, будьте так любезны. Oui. Меня отпинали. Тебя тоже отпинали. Эй, что ты это вместе с В смысле ты выиграл? Выиграл. В смысле? Нет. Вот кнопка на какая? Подожди. Так, все говорю. уже следующее задание, чувак, господи. В смысле пасть... следующее, я еще не прошел. <свист> Ты твоюш? Тоже... Ж... Ты я тоже не очень сильно ждал. Кого? Погнали. Подожди, мне нужно пройти второе испытание. 2, 8, 4, 6. У меня не так. Так. Ладно, так. А, стоп, точно, там же был код. Ах ты ж читер, погай. Я просто на видео посмотрел. Ты его запомнил! Скотина! Запомнил, я, я видео посмотрел, которое вы записывали. Все, я понял. Вот так ты играешь. Значит, да, вы... выход, кнопка. но ну какая? Угу. Угу. А тут уже кто-то тупо угадает, как я понял. Ну да, тут чисто рандом. Сколько у тебя этих штук? 6. У меня 12. Еще два испытания, ты можешь, кстати, сравняться. Нет, могу. это было бы слишком эпично. Нельзя, лагерь. Камбэк. Нет. Такое ощущение, что Ты надо 9 минуты убил. No. Нельзя. Куда? О, кнопка. Так и. та ра ра ра ра ра не даю шансов ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра ра в ра по центру так ра ра ра ну окей, правило. Дрённый коллайзер, Яр. Правило простые, в яр, сундуке яр, лежит яр, все яр. необходимое, чтобы взорвать другу, быстрее да, другу голову быстрее, и сохранить быстрее. свою. Быстрее. Куда? А где ты сейчас? Я далеко, а ты? Эм... Награда победителя в У меня то же самое. Что тут вообще делать надо? Я знаю, что тут нужно делать. необходимо, чтобы взорвать голову другого чувака. Не трожьте Инти, не трожьте Инти. Пойди, отстройся, что? Ч ⁇ ч ⁇ Я понял! Я тоже понял. Пожалуйста, с какой стороны ты будешь стрелять? Ты стой, будешь стороны стрелять! Что такое? та та та та та та та та та та та та та та та та та та та Та, да, да, та, та, та, да, Ты да, сразу стрелять будешь? Ты хренел? Блин, да, я не в ту сторону построил. Блин, что, что, куда, жмак, жмак, да, да, да, да, да, да, да, да, да, тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч ты тысяч тысяч тысяч тысяч тыш тысяч тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш не работает? тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш тыш да ты все равно у тебя там все сгорело, я забираю короче, победный что Я еще потушусь. Давай. Посмотрим. Надо, чтобы не взорвалась, да? Да. Изи. Изи? Изи. Ты разбил, разбивать нельзя! В смысле нельзя? Все! Это просто не горит, это нечестно было. Так у тебя ты в другом месте мог поставить третий. Но у меня третий наверху. Все <связано> вот ясно. та Вот она, великая победа. <связано> Просто в сухую. <связано> а, Какой в сухую? <связано> <связано> ну ладно, почти ты. Одно испытание только выиграл. Хочется мне бежать. Слышь, это вообще-то я за тобой постоянно в конце серии бегаю Так, Иди что там, это отойди от меня. Ну-ка, давай, чё? А, ну-ка. Сейчас ты у меня тут поговоришь. Ой, выкинул случайно. Упс, Без попутал. Так. Привет. Такой типа нет. Лагерь тут еще ничего не взрывается. Может не беспокоиться. Ты не взлетишь на воздух. Ты не злишь. Взлет... Какого? Ежеси на небеси. То, я тебя что... потерял лагерь. Ты исчез с зрения его, слышишь? Ежеси. Я на небеса отправился. Я сказал, видишь, я небеса, ты видишь. ты меня видишь? Нет. Просто смотри, если ты выше меня, короче, я тебя не вижу. Отвали от меня. Охренеть. Ладно, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами были Мистика Лагерь. Мы не только что мистику. Взорвали одну голову, так что нужно теперь взорвать и другую, в принципе, почему бы и нет. Только моя голова зарьется красивее, чем читер! твоя. Читер! Читер! Читер! Кто? Кто читер? Что ты вот это вот на выдумываешь? Читер. Не балакай мне читер. Застраиваем. И. Да прибудет с нами взрыв. Аллилуйя, аллилуйя, день сурка, бу. Какого нахрен сурка, ты чё курил? Я не, не знаю, чё ты дал то и курил. <звук> ну а, в общем, всем спасибо за просмотр, с вами были Мистик и Лагер, всем удачи и до новых встреч, пока. Пока.